А Мариуполь, Мареуполь, Московского рта. Смерть врагам. Справедлива бомба за все страдания нашего народа, наших людей. Он все ближе! Побежали отсюда! Amen. Людей под оставали прилет по частному сектору. рядом интерес... с оста... Там есть кто-то? прямое попадание вот это все у нас минами вот такими вот стреляли. это стопудово потому что не летели вот так нас застали как то так 16.20 Есть. О, давай, и... Каждый, мы каждый день слышали, как эта стрельба идет. Азов это супер, супер. Вся Россия, на все россияне, мы с кем вообще приходилось общаться с россиянами. Они как огня боятся. Они мне спрашивают: "Ты видел Азов?" Я говорю: "Видел". Честно признаться, им же страшно, вы сами понимаете, потому что от них все можно ожидать. Особенно чеченцы. Говорят, мы зачищаем район, зачищаем, зачищаем, они сзади нас. Раз, да-та-та-та, и почти все. Это они железни. Э... Да, да, да. Они постоянно об этом говорят. Азов, Азов, Азов, мы... и, как, и как бегают, зашли в квартиру ко мне в квартиру проверять. И, и это, как это, говорю, как трусливые зайцы, это вообще позорище, российская армия. Потому что мы это все своими глазами видели, это не то, что я, а я именно все видел, как он, я ему говорю, да тут никого нет, пустая квартира, была. а он вот так идет, вот так, вот так идет, идет, идет, прям трясется, что боится, что это за...